здравствуйте сегодня я вам покажу как опылить орхидею фаленопсис дано две орхидеи фаленопсис вот такая сантиметров семь с половиной у нее цветочки вот такой цвет и белая орхидея у нее от 9 до 10 сантиметров размер цветочка и очень длинные кисти не менее 10 штук в кисти. Вот. Давайте попробуем эти орхидеи опылить друг на дружку. Для этого нам потребуется пинцет, зубочистка, и иголочка. Итак, приступим. Для того, чтобы опылить орхидею, давайте ее рассмотрим. Где же у нас находятся пыльники? Вот здесь. Вот. Мы можем схватить вот за тоненький такой носик, и внутри будут пыльники. И если мы Пойдем сюда дальше, вглубь. Мы заметим такую я, ну как углубление, как бы открытый капюшон змеи. И это углубление, вот там липкое, сюда нам надо занести пыльцу с нашей орхидеи. Ну, Лучше это делать перекрестно с орхидеи на орхидею. Вот, потому что часто пыльца одной орхидеи, если ее обылять саму на себя, она ну, неженеспособные семена получаются. Что же нам надо сделать? Мы снимаем. Очень аккуратненько берем заносик. заносик. И дернули. Вот, давайте рассмотрим, что же мы получили. Видите, с обратной стороны пыльца. Вот. И оно, видите, липкое. Ничего. Ну как, нет, не отлипает, не отстают. Но вот эта часть покровная нам не нужна. Мы ее снимаем пыльничок переносим на зубочистку и продолжим дальше. Вот такой вид имеют пыльники или по когда мы их сняли, то же самое производим с другим цветочком. Это по из белого цветочка. Я сейчас их внизу красненький, мы посмотрим за тем местом, где были, был наш пальничок, есть липкое местечко, и мы туда водружаем нашу пальцу. Здравствуйте, давайте посмотрим как опылить орхидею фаленопсис. Для этого рассмотрим ее строение. Вот цветочек. Здесь губа по губе насекомое должно достичь пыльничков. Вот они нам просвечивают желтенькие точечки. Вот. И затянуть пыльцу вот сюда глубже. За этим местом, где находятся пыльники. Как же нам произвести опыление самостоятельно? Вот здесь есть такой хвостик. Присмотритесь внимательно. Видите? И мы ее хватаем пинцетиком и достали по линии пыльнички наши. Вот они. С этой стороны нам хорошо видны две желтые точечки. Это и есть наша пыльца. Вот. Но покровная белая штучка это нам не нужна, она никакой положительной роли в не играет, поэтому мы снимем пыльнички на иголочку. Вот так приклеились к иголочке. У них очень клейкая часть, на которой они расположены. И теперь нам нужно их отправить вот сюда. Чуть дальше в углубление, как капюшон змеи. Видите? И приклеиваем вот здесь. Вот в этом углублении должны находиться наши пульники. Через два 3 дня вот этот капюшон закроется и превратится в трубочку и будет начинать расти наша семенная коробочка, если произошло опление. Здравствуйте! Давайте с вами рассмотрим устройство цветочка дендропиумабелю вот я сломала губу чтобы видно было лучше было видно как происходит опыление у дендробиума вот наши пыльнички находятся вот под этой штучкой мы ее сейчас вот так заденем сняли и вот вот получили наши пыльнички. Мы их должны аккуратненько достать и расположить вот в это зелененькое углубление в цветочки, но прилипнет. Сейчас продолжим. Эту пыльцу мы должны расположить вот в этом зелененьком углублении. Вот так располагаем. Вот И приклеиваем. Вот поплотнее. Так мы опылили дендробиум нобеля. Вы видите где расположена пыльнички вот и через два 3 дня посмотрим что у нас получилось до свидания удачи вам в опылении орхидей. до новых встреч